Медиагруппа «Авангард» представляет. Пиариться особо не будем. Кому интересно, отдельно расскажем. Так, вкратце, география у нас вот такая. Мы объективно работаем во всем мире. Не только в России, а везде. Не отдельно у всех продаж, а везде. Я планирую сегодня как можно меньше теоретизировать, буквально галопом по Европам пробегусь по каким-то концептуальным понятиям. И покажу пару реальных примеров того, как работает наша система. Самое первое, с чего хочу начать, это с канонического определения DLP. DLP для любителей подгляда, да? Оно самое тоже обожает вариант. Я в определении DLP предпочитаю использовать определение Ричи Магуна из компании Securosis. Вот, собственно, эта цитата здесь и есть. И ключевые опорные вещи здесь это что? обнаруживать данные в хранилищах, э, отслеживать перемещение данных и обеспечивать предотвращение утечки данных. Все это должно быть централизовано и так далее. Э, на самом деле замечательный большой труд, который очень рекомендую почитать всем, кто хочет поглубиться в тему. Э, источник, как я здесь указал, название, да, там DLP, VyPaper, что-то такое, на сайте Securosis.com. Прекрасный материал. Что ключевое? Ключевым в работе DLP-системы должна являться автоматизация. Автоматизация работы по выявлению и предотвращение утечек. Это должен делать не офицер безопасности, должна делать машинка. Это одно из ключевых требований, которые к нам предъявляют, например, на европейских рынках. Чем больше мы говорим, вот это можно там-там посмотреть, тем меньше к нам интереса. И наоборот, чем больше мы говорим, что это сделает машина, личные данные никуда не покидают, пределы рабочей станции, все интересы разгорается. Как должна работать машинка? Два основных принципа. Контекстный контроль, параметры кто, где, когда, куда, и контентная фильтрация. Проверка содержимого, то есть уже э, смотрим, что передается, методов много, и это самая интересная в DLP-технология. А где это может работать? Три основных места, три основные точки применения контентной фильтрации. Это, во-первых, сканирование хранимых данных, то есть до того, как информация может утечь, что-то лежащее не там, где надо, может рано или поздно выстрелить. Это сценарий выявления утечек уже состоявшихся или бывших попытками, когда идет работа с архивом, когда с помощью контентных фильтров вытаскиваются определенные выборки, получается срез и значимая информация. И, наконец, это как раз тот случай, когда длп является для любителей подглядывать. И самый вкусный, самый интересный вариант, когда контентные фильтры используются для предотвращения утечек, когда они срабатывают в реальном времени в момент передачи Нажали кнопку ⁇ Отправить ⁇ машинка заработала нашла, к примеру, там, пачку номеров кредитных карт, сказала «стоп». Или наоборот, кредитные карты данному сотруднику передавать можно, ему все закрыто, а это пошло в передачу. Вот так примерно отрисовал схематику работы, как это может быть. Когда данные передаются исключительно после анализа, Запрету подлежат не каналы в целом, а именно данные, то есть информационно-центричный подход. Нет данных о граничном доступе, передачу разрешили, проблем нет. Оперативная реакция по инциденту в данном случае тоже может исходить от срабатывания непосредственно на машинке в виде какого-то алята. Теневые копии и прочие вещи значимые для расследования инцидентов тоже имеют место быть, могут создаваться, потом все это проверяется. Ну и, собственно говоря, на этом теорию заканчиваю. Мы все это умеем. Наш продукт позволяет все это делать и предотвращает утечки данных, и обеспечивает детальный мониторинг событий со всеми теневыми копиями для огромного количества каналов хранения, перемещения, печати и так далее. Сканирование хранимых данных тоже есть, работа с сортливом тоже присутствует. И а, в ближайшее время мы добавляем то, что очень любят на российском рынке, и мы не будем это продавать на зарубежных. Это мониторинг активности пульта, та самая запись экранов и прочие малоприятные для иностранного безопасника вещи. Другая часть доклада, то, что мы будем показывать, это двойслог virtual DLP. Так мы называем технологию, позволяющую контролировать терминальные сессии. Для чего нужны терминальные сессии, по идее, понятно, да? Идеальный вариант, когда доступ к конфиденциальной информации предоставляется только через терминальную сессию, чтобы создать условно-стерильную среду. Даже буду пропускать лишние слайды, мы исходим из принципа из посыла, что если доступ к оперативным данным представляется только на время работы, это возможно, может обеспечить сценарий, когда на рабочих станциях сотрудников защищаемых данных может просто не быть. Надо поработать, залез, поработал, ушел. Да? Во, во многих банках такая ситуация развита и присутствует. Для этого, для этого. Давай слог обеспечивает контроль и защиту буфера обмена терминальных сессий, перенаправленных устройств и контроль сетевых коммуникаций непосредственно на терминальной станции, на терминальном сервере. А вот теперь, собственно, уже демонстрация. Первый сценарий он условный. Второй будет уже обкатанный в реальной банковской среде в конкретном банке. Итак, первый сценарий. Предполагается, что. Рабочая станция может быть что угодно, тонкий клиент, мобильное устройство, просто машинка без ничего. На ней ничего быть не должно. Вся работа ведется на терминальном сервере в рамках терминальной сессии. При этом мы там разделили условно информацию на конфиденциальную категорию и неконфиденциальную, незащищаемую. Сложности не наворачивали для демонстрации, простой сценарий. В данном случае используют технологию цифровых отпечатков, то есть, если детектируется, что файл из как раз вот этой самой конфиденциальной папочки, хранилища, неважно, откуда он взят и куда, как он передается обмена, его передача должна быть закрыта. При этом внутри терминальной сессии с ним работать можно. Второй сценарий – это то, что мы не так давно успешно запустили в одном из крупнейших банков, на, если не соврать, 70 или тысяч терминальных сессий на ПИЧе достигается, когда терминальный сервер используется в хат интернет-киоск. То есть на рабочих станциях интернета нету. Хочешь в интернет, идешь в терминальную сессию и наслаждаешься. Любой серфинг, все что угодно. Оттуда можно брать к себе на рабочую станцию все, что хочешь. А на терминальный сервер, во избежание утечек, можно передавать только URL. То есть конкретные ссылочки. Ну, в принципе, интернет-теоска в одном из крупнейших российских банков успешно работает. Причем была интересная предыстория. Решение для вот этой вот задачи банкам искалось около года. Когда они уже отчаялись, они пришли к нам по старой памяти и спросили, ребята, у вас это есть? Две недели пилот запущен, на настройку, всего ушло буквально пару дней. Уже в течение года эксплуатация идет без вопросов. На этом демонстрацию, с вашего позволения, закончу. Как я обещал, я быть кратким. Если есть вопросы, Давайте. То есть это означает то, что э, необходимо ставить агента также на рабочее место, так и на сервер? Зависит от сценария, на самом деле. То есть, э, грубо говоря, на тонкий клиент вы, в принципе, ничего не поставите, да? Ну, относительно. На мобилку тоже. А, если рабочее место используется и для доступа к терминальным серверам, и на нем тоже какая-то полноценная работа ведется, и с него, с этого рабочего места, вот скажем, с ноутбука нормального, живого, тоже может быть какая-то передача, и потенциальные утечки могут возникать, Туда возникает задача и на терминальном сервере держать клиент для контроля этой части, связанной с виртуализацией, и на аденте для контроля локальной рабочей станции. Все верно. Дайте, товарищи, микрофон. Два вопроса. В девятке как выясняется, какая информация является конфиденциальной, какие есть механизмы для этого? Ну, в данном случае показывали один из классических вариантов а, работы по цифровым отпечаткам. Uh -huh. Логика примерно uh -huh. <къем> несложная. Идея простая. Есть определенные папки, которые известны с девайслога сервера. Да, сервер их сканирует. Он знает, что эти папки относятся к такой-то классификации, там, может быть, несколько, конфиденциально до неконфиденциально, как угодно, назовите там, дело хозяйское. И потом, соответственно, снимая цифровые отпечатки с файлов, хранящихся там, определенно периодически на случай появления новых и использовать их уже для работы с потоками данных на один, то есть один имеет некий поток данных снимает хэш кидает на сервер тот возвращает ответ да он соответствует с такой-то степенью Один применяет свои политики уже зная что у него должно быть отклонение не выше заданного предела что с этим отклонением делать можно нельзя правила может быть разрешающие может быть запрещающие да вот как вот в случае с интернет-тиоском было разрешающее правило ничего нельзя кроме может быть правила Запретные. Можно все, кроме. И цифровые отпечатки точно так же могут работать в любом направлении. Но логика одна. Мы знаем, где взять образцы, мы их используем, мы с ними А коннектор в базе данных использует Кого? Коннектор в базе данных. Ну вот у меня есть база данных, я понимаю, Нет, что это такие Личная база поля... данных в данном случае в хранимых файлах. Не-не-не, а, я про другое. Про источники в качестве примеров для коммерческой, ну, не коммерческой, а для коммерческой, для официальной информации. Нет, здесь немножко не тот сценарий, не тот принцип. Ну, то есть пока база данных в качестве источника... База не данных в качестве источника пока не выступает. Я да, Хорошо. Это у нас вопрос. стоит в планах на следующее полугодие заняться этой темой. Слава богу, накопили определенный опыт за счет разведки баз данных которые он как вторичный сервис идут. Ну, если телеграм-канал Утеческой информации читаете, то, наверное, в курсе, что мы уже год, как это дело активно мониторим, научились работать с такими опубликованными базами данных, соответственно, планируем эту тему раскачивать и внутрь продукта. Второй вопрос. В части расследования. Вот там появилась запись, можно посмотреть ее. Это все прекрасно. У меня вопрос с точки зрения поиска информации по вот этой вот записанной теме. Что я имею в виду? У меня есть какие-то ключевые слова, допустим, да, из утекшего документа или еще что-то. Я хочу увидеть, кто к нему обращался. Не с точки зрения, как бы он там э, уложился в режим или нет, а вообще, кто в принципе к этой информации обращался. Ну, вопрос обращения к какой-то хранимой информации немножко другая. Это а уже не, Бонск, не ДЛП. Нет, не, я имею в виду то, что проскакивало в сессии. То есть, вот там обращался пользователь, речь, да? речь о том, что было зафиксировано, да. положительно отрицательных отрицательному Но для этого существуют поисковые технологии, работая с, с базой через поисковый сервер, который у нас является одной частью комплектов. Ну, то есть, это увидеть можно? Вот, есть, грубо говоря, Google по базе данных. Если что-то в базе данных попало... У меня вопрос в другом. Работать. В сессии, вот смотрите, ты показывал примеры, да, что можно там попробовать скопипасти официального документа, угу. в терминальной сессии не сработало. Угу. Чудно. Он не копипасти, он просто посмотрел, и дальше с экрана просто по телефону кому-нибудь там эту историю слил. Вопросов нет. Вот я хочу эту историю отследить. Как я это сделаю? На самом деле варианты есть. Варианты есть. Они, может быть, не сразу выглядят прозрачными, да, а просто как построить схему работы. Эти сходу, конечно, две-три схем так и нарисую. No, okay. Но они есть. Во-первых, это через поисковый сервер, следует определенного класса событий. Да? Он же будет работать и с теми самыми записями экрана. Их можно просмотреть в какой-то части. Во-вторых, есть вариант использования detection правил, так называемых. У нас есть такая хитрая вещь. Detection правила. Это правила контентной фильтрации, которые ничего не блокируют. Просто параллельно идет процесс передачи чего-то, да? Они при этом параллельно проверяют содержимое и пишут в журнал. Да, вот было такое. Uh -huh. На фоне, никому не мешая. Можно посмотреть, где они срабатывают. Да? То есть их задать, потом их отсмотреть. Мы стараемся как можно больше такой вычислительной нагрузки отдавать на агента, чтобы она была распределенной. Uh -huh. То есть почти все такие решения будут исходить от того, что агент что-то увидел, обнаружил. Как он среагировал, это уже вопрос, как задавать. Uh -huh. из... сценарий есть. Давай подробнее на стенде. Давай. У меня третий вопрос еще родился, пока говорили. Неугомонный. А то. А появилась ли иерархичность с точки зрения поиска по данным собранным? Что я имею в виду? Ну, то есть, у меня там стоят инстансы где-нибудь там по филиалам, да, к которым я не хочу каждому обращаться для того, чтобы поискать, будет ли у меня единый индекс по всем филиалам в одном месте? <связывая> uh, да, ответ? Да. И ответ тоже не в одну минуту. Uh, Я Решение же придумал, для этого да. есть. Хорошо, спасибо. Коллеги, наверное, все, да?